В России планируют разработать приложение «Народный инспектор». Обычные люди смогут примерить на себя роль инспектора ГИБДД. Стучать на автохамов гражданам предлагают не безвозмездно, а в обмен на бонусы. Неравнодушные люди должны будут фотографировать нарушения автовладельцами ПДД и отправлять их на рассмотрение. Подробнее в следующем сюжете. Я понимаю, что я нарушаю, я просто ненадолго, я никому не мешаю, я думаю. И оправдание своему нарушению нашел не только этот водитель. Вставший под знаком, остановка запрещена. Почему под знаком стоите? А встать вообще нигде, сейчас человек выйдет. Ну, не обустроено просто. А на платной парковке места нет. От того, вынуждены водители встают в неположенных местах или нет, нарушением это быть не перестает. В России собираются разработать приложение для жалоб «Народный инспектор». И даже есть предварительная дата его запуска – 2024 год. Оно позволит обычным гражданам примерить на себе роль правоохранителей, сфотографировав нарушение правил дорожного движения. Если жалоба подтвердится, водитель получит штраф, а бдительный гражданин – бонус. В принципе, дело полезное. Любые приложения, облегчающие м, жизнь, но в любом случае э следить за этим, это дело государственных служащих. Я против доносов. Донос хорошо это на Западе работает. У нас все-таки другой милиталитет и не будут доносить. Достаточно и так много ограничительных мер, штрафы за парковку на газонах, на тротуарах и так далее. Однако теория разбивается о практику. Подобные приложения уже используются в Москве и Петербурге, причем довольно успешно. Однако у нас, в отличие от столиц, есть свои нюансы. Сибирский в условиях есть юридическая тонкость, с которой сталкиваются постоянные сотрудники ГИБДД. Это тогда, когда а, проезжая часть от газона не отличается ничем. То есть, когда занесено снегом, когда не видно бордюра, бордюрного камня. Таким образом, ну, юридически тяжело доказать. Что... Тем не менее, нельзя сказать, что сейчас власти обходятся без бдительных граждан. Ведь редкий житель не знает автохамов своего двора. Один из вариантов – пожаловаться в администрацию своего района. Как ловите авто нарушителей? Мы их не ловим. Они сами попадается Нам не нужно заниматься профилактикой, агитацией за то, что ребята, пожалуйста, не ставьте машины на газоны, потому что это время уже прошло. И я еще хочу раз обратиться к жителям нашего железнодорожного района, чтобы мы поактивнее все вместе участвовали в решении этой проблемы. Однако основная миссия по выявлению нарушителей все же на тех, кто выбрал это своей профессии. Все можете всегда ожидать? составим материалы, к вам подойдут. Видеозапись останавливается. Красноярцы могут отправить видео с нарушением правоохранителям через сайт ГИБДД. Тем не менее, основная ставка у инспекторов на другие методы. В городе Красноярске у нас в данное время работают как и камеры фото видеофиксации административных правонарушений, так и сотрудники госавтоинспекции при патрулировании города Красноярска. Также оснащены патрульные автомобили камерами видеофиксации, патруль видео и носимыми регистраторами. Ловят нарушителей с помощью системы паутина. Она передает информацию экипажам ГИБДД о нехороших автомобилях со всех городских камер. При фиксации подозрительной машины информация сразу же поступает патрулям. Только за прошедшую неделю таким способом вычислили 58 автомобилей без регистрации. Три из них были оформлены на умерших владельцев. Алевтина Сасова, Виктория Мартоник, Дмитрий Коваров, Седьмой канал.